Распаковка. И сегодня у нас на нашем распаковочном столе беспроводной стереоспикер AirBit 20 от компании DeWool. Что внутри, вскрытие покажет. Отрываем боковые наклеечки, вытягиваем передний блистер. И внутри обнаруживаем стереосистему мощностью 8 Вт, отклеенную со всех сторон скотчем пластиковую коробку, в которой прячется пакетик с кабелями подключения. 3,5 мм мини-джек для подключения аукционного. Кабель USB-мини-USB. -USB. И инструкция по применению на английском языке, на русском языке, на украинском и на многих других языках. Вот и все.